Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. Вы можете сейчас подписаться прямо на этот канал, естественно, лайк этому видосу поставить, естественно, еще можете поддержать этот канал, ну и, конечно же, подписаться на телеграм-канал. Как я все и показываю, сейчас вы видите на своих экранчиках. Это видео вы смотрите именно только потому, что моя прошивочка, мой эксперимент, так скажем, с прошивкой Galaxy Watch 5 прошел успешно. Если бы он не прошел успешно, тогда бы я просто в шорт сделал коротенький видосик о том, что все, ребята, хана, все плохо. У меня здесь рядом именно сервиса Samsung нет, до него где-то 700 километров. Это Иркутск, областной центр. Пришлось бы туда ехать, восстанавливать часть, потому что сам бы я их разбирать и пробовать прошить через USB, наверное, не решился бы. А так как я прошил нормальненько... Поэтому вот эта вот инструкция. Пожалуйста, будьте очень внимательны. Эта инструкция подойдет как для Galaxy Watch 5 всех моделей абсолютно, так же и для Galaxy Watch 4 также всех моделей абсолютно. Можно будет прошивать витринные модели, да, которые э, работают просто... Как они там называются-то? Ну, сейчас на экранчиках вы видите, как они называются. Вы берете, прошиваете их нормальной прошивочки, и они у вас начинают работать нормально, короче, другими словами. Поэтому... Выбрать прошивки или не найти прошивки вы сможете на X, да. я ссылочку дам именно на тему, там есть на 900 модель, на 910, на 920, -ую. все это я покажу в видосе. Также дам ссылочку на прошивки версии четвертых часов, это уже будет на да. отличнейший сайт, кстати сказать, я там поначалу... Начинал оттуда, очень много черпал информации, и сейчас нет-нет, также беру оттуда информацию, поэтому ссылочка на 4 пода будет именно на прошивочке. Для чего вообще прошивать? Смотрите, я нашел инструкцию на 4PDA, ой, вернее, на XDA, да, на англоязычном сайте, одного человека, у которого была корейская версия часов Galaxy Watch 5. Ой, не корейская вернее, а, а китайская Galaxy Watch 5. Чем она отличается, допустим, от российской, да, или европейской версии, или из версии США? Именно тем, что там нет Play маркета А ему хотелось этот Play Market, поэтому он взял прошивочку а, от, а, причем OXM прошивка. Я это тоже буду еще показывать в видосики дальше для того, чтобы закрепилось это в вашей голове. Там, в этой прошивке, именно, есть вообще все регионы, которые, в принципе, есть на часах. Это европейские версии, это США версии, это версии Азии, да, там есть абсолютно все регионы. Именно по этой причине я следующее видео сниму о том, как после того, как прошили вы этой прошивочкой XMA, да, как изменить регион на ваших часах Galaxy Watch 4, и Galaxy Watch 5. Но это будет потом. Где-то на следующей неделе примерно. Еще надо въехать в эту тему конкретно. Ну и все. Дальше прошиваем этой прошивочки. Причем я рискнул на самом деле. Почему? Потому что прошивочка, которая доступна для 920 й модели, для 900, для 910 пятых. Это прошивочка еще, с которой они только вышли на рынок. Это самая первая прошивка. Поэтому я... Думал, что возможно что-нибудь там может случиться, но слава богу ничего не случилось, все прошилось, все отлично. Все, поэтому дальше смотрите за видосиком и будьте очень внимательны. У вас должен быть компьютер э, с Wi-Fi, либо э, ноутбук с Wi-Fi. Я прошивал на компьютере с Wi-Fi. Ваши же э, часы должны быть заряжены на 100%. Это тоже очень важно, прям очень важно. И очень важно, чтобы ваш компьютер, если это ноутбук, тоже был заряжен, и вы 100% уверены, что он у вас в самый неподходящий момент может отключиться. Потому что если он отключится и при, привлется прошивка ваших часов, вы уже сами их восстановить не сможете. Это только сервисный центр. Поэтому, дорогие друзья, все, что вы делаете со своими часиками, я вас не призываю прошивать вы делаете на свой страх и риск. Прошу это запомнить, на свой страх и риск. Так же, как и я сделал это на свой страх и риск для канала SmartWatch. Ну и естественно для вас, дорогие друзья, чтобы у вас была наглядная инструкция о том, как это делать. Ну теперь к инструкции. Поехали! Как я уже сказал, дорогие друзья, ссылочки будут вот здесь. Я нашел данную инструкцию. Ну, как бы я уже ее видел, но просто здесь уже конкретно человек э, пишет, который сделал и у него получилось. У него, правда, была 900-я версия часов, у меня 920-я. Дальше там же будет еще одна ссылочка, где я скачал э, эту прошивочку. Свою именно вот здесь, как вы видите, для 900 й модели. Это 910-я и вот моя 920-я. Проходим на ту модель, которую вам нужно. Вы попадаете вот на этот загрузчик. Мега, да, и загружаете прошивочку. Все. Помимо самой прошивочки, нам нужно будет еще и программу прошивальщик. Она есть тоже здесь, и ссылочка на нее будет отдельно. Я сделаю уже, наверное, скачать ее с телеграм-канала. Все. Программочка называется NetOdin. Вот эта вот программка. Сейчас в первую очередь мы с вами что сделаем? Ну, естественно, вы их скачаете, потом мы с вами берем эти прошивочку и этот NetOdin просто распаковываем. Вот я специально создал папочку. Сама прошивка, прошу прощения, нетодин. Все, разархивируем. Я просто показываю все досконально, чтобы лишних вопросов не возникало. Потому что понимаю, что не все сразу могут въехать. Я же буду подробно, подробно. Если вы уже все знаете, просто переходите дальше, перематывайте. Я, наверное, еще сделаю коды, тайм-коды в описании. Все, разархивировали. И еще моментик. Как я уже сказал, он прошивал китайскую версию прошивки. Вернее, на китайские часы европейскую версию прошивки. Не европейскую, вернее, а версию прошивки. Сейчас я покажу конкретно, какую. Свернем вот эту вот. Вы видите, вот эти вот три буквы. Именно эта прошивка, которая содержит в себе... Абсолютно все регионы. Корею, Китай, Индию. Там у нас есть и Россия, и э, Германия, и э, Великобритания, короче. Все-все, ну, абсолютно есть все э, регионы. Как раз-таки потом будет видос о том, как этот регион поменять. После перепрошивки он не, не поменяется. Все, запускаем на итоге. Ну, у вас еще всплывут картинки вот такие вот. Вам нужно будет дать разрешение. Для того, чтобы программка работала нормально. Дальше открываем вот этот app, Находим там, куда мы разархивировали эту прошивочку. Открываем ее. Все, готово. Мы с вами подготовили наш NetOdin. Пока на этом все. Теперь идем к часам и подготавливаем наши с вами часики. Все, дорогие друзья, подготавливаем часики для прошивки. Берем часы, включенные, выключенные, неважно, лишь бы они были заряжены на 100%. И нажимаем и держим две клавиши, пока у нас не появится меню. Samsung Reboot. Как только появилось это меню Samsung Reboot, мы отпускаем нижнюю клавишу и нажимаем верхнюю три раза. Раз, два, три. Все. Попадаем в режим Fast Boot. Теперь берем верхние клавиши, передвигаемся по меню и выбираем вот эту вот надпись. Раз, два, три. Все. И держим. Потом нажали на нее и держим на клавишу. Раз, два, три. И потом долгое нажатие мы Значит, попадаем в меню «Точки доступа». Наши часики раздают точку доступа. Теперь, еще это не все. Теперь нужно верхнюю клавишу нажать два раза. Все, вот теперь наши часики раздают точку доступа. Мы сейчас с вами заходим на компьютер, открываем Wi-Fi, включаем Wi-Fi. И видим нашу модельку. Вот она. Все. Нажимаем «Подключиться». Подключаемся, смотрите внимательно, у нас сейчас вот загорелось, как вы видите, на нетодине, это говорит о том, что часы подключились и появилась четвертая строка на наших часах, говорящая о том, что мы подключились к часикам. Все, теперь нажимаем старт, нажали старт и началась наша прошивочка, как видите на часах появились пунктики и в нетодине тоже. Прошивочка будет идти больше 20 минут. Как вы видите, она весит 4 с лишним гигабайта. Соответственно, от скорости, так скажем, Wi-Fi, наверное, будет, да, передача зависеть. Да, хотя нет, наверное. 20 с лишним минут. Осталось совсем немного. Уже прошло 30 минут, не 20 с лишним, а 30 с лишним, так скажем, да, уже. Все, видите, пас написалось, пас, это говорит о том, что прошивочка удалась. Все, и наши часики с вами пошли в перезагрузку. Ну все, теперь ожидаем, когда они у нас перезагрузятся, и будем работать далее. Покажу вам все до конца, чтобы прогрузились часы, там настройка языка, естественно, и настройка региона тоже я вам покажу, чтобы вы конкретно видели, что все нормально. Так, вот начинается прогрузка самой системы, сейчас должны появиться у нас языки, выбор языка, а далее появится выбор уже региона регион, как я уже сказал, из-за прошивки не меняется, его надо системно делать, короче, отдельно. Об этом будет видос. Все, я выбираю свой язык русский, нажимаю, подтверждаю. Теперь всплывают регионы, выбор регионов. У меня азиатская версия, как вы видите, да, Россия, там Казахстан и т.д. и т.п. Короче, выбираю Россию. Сейчас часы перезагрузятся и уже будут входить в систему. Так, ну все, осталось буквально несколько секунд. И у нас все заработает. Я же вам напоминаю, дорогие друзья, что вы все делаете на свой страх и риск. Будьте очень внимательны. Не перепутайте модели, там, прошивок и так далее, тому подобное. Всего про все, короче, 30 минут прошивка занимает. Поэтому будьте очень внимательны. Вам напоминаю, что вы были на канале... Смарт-вотч, обязательно подпишитесь, также лайк, естественно колокольчик, можете поддержать канал, можете подписаться на телеграм-канал. Спасибо за ваше внимание, до свидания, всего доброго, до новых встреч, все ссылки в описании.